организацию представляете? Советской коммунистической молодежи. Отлично. Цели и задачи организации помните? Цели и задачи организации — строительство общества. Каким путем? буду А на каких этапах? Ну, вот прям сразу. Вот прям... Каким путем будем коммунистическое общество строить? Ну, на самом деле, задача нашей организации в данный момент является в том, что. Надо подготовиться вообще к этому переходу. Задача воспитания молодых кадров. Сейчас очень много молодежи. Она либо нигде, либо переживает каким-то Навальным и выклевывается. А как вы пришли? А как вы пришли в организацию? Каким образом? Также мы поняли то, что ну, что-то не так. Мы пришли еще совсем молодыми. Вы сейчас не постарели пять лет уже в организации. Ух ты. Здорово. И чему научились за это время? Борьба ну, какая-то вообще? Борьба? Активизируется что-то? Или пока еще? Смотрите, ну, наши... процитировав одного довольно великого человека, реально на ситуацию может влиять только власть. Все зависит от эффективности управления. Если власть хорошая, режим будет стоять. Но если она действует исключительно, например, в своих интересах, не ради народа, не ради какой-то цели, может быть, благо, чтобы потом хотя бы было хорошо, а исключительно ради своих личных целей, то начинается постепенно теряться контроль. И поэтому, продавая цитату, только власть реально может менять эту ситуацию, а оппозиция лишь выдвигать лозунг. Своими словами, не... И нет. от качества власти зависит, пойдут ли за лозунгами оппозиции люди. Но как мы видим, митинги, скажем, в общем, все более, и больше. А по твоим подсчетам, сколько сегодня пришли на... Сегодня? ...праздничный. Ну, будет Если 100 оценочно, человек. Ну, примерно человек от 800 до 1000. Сейчас? На пике. Сейчас это уже конец митинга абсолютно. Ну, Сейчас, может, осталось человек 150-200. Все уже разошлись. Сколько у Смотрите, у нас сейчас в России только-только -то только начинает формироваться гражданское общество. И наша задача людей, которые берут на себя красный флаг и несут его вперед, направить это гражданское общество в левую а В то время как активно работает Навальный, Светов, всех мастей. Мы должны перехватывать этих людей и показывать им, что то, что предлагает Навальный, это лишь переворот, который ну ну особо ни к чему не приведет, <связать> что нам нужно смена режима <связать> да, серьезным путем там ребята, отмена частной собственности, смена системы, смена а, это и самое главное просто под лозунгом отмена частной собственности все, вот это должно объединить всех и, и студент будет за это мы не допустить того чтобы общественная собственность рука государственная на первых этапах чтобы произошло так же как в Советском союзе чтобы это читать чтобы общественную собственность также раздали в час будет другое государство было то государство мы построим а другой суда того моменту когда а как вы готовите кадры у вас есть кружка или у вас есть мы проводим кружки, мы проводим все различные мероприятия, как и, открыто, так и спорт... культурные, теоретические, да. спортивные мероприятия. Но да. вы не занимаетесь сбором подписей? А сбором подписей на самом деле было несколько компаний, вот И можно ли решить что-то, собрав даже миллион подписей? Да. Это скорее, это скорее Идиотов, один из методов, так скажем, инструмент. инструментов. Как можно привлекать людей? Ну что, люди написали свой адрес, подписались, дальше пошли. Нет. Да. Примерно 9, наверное, из 10, так и поступил. Поставил подпись, ну, замечательно, я вообще молодец. И слил информацию в органы еще. А кажется... деле, если подпись, Вас это не, это не смущает? смущает? Это но это личное мнение, мнение во всех всех. Так и есть. А? Понятно. Наверное, стоит подметить то, что сбор подписей. Не тратили это времени, ребят. Сбор подписей. особенно это время не тратили. Я жду всего несколько таких акций. Выходов. Это скорее.. Это скорее даже как митинг Люди видят то, что идет какая-то активность Что есть те, кому не все равно почему Но бы... люди видят и у Навального большая активность Они на эту активность вообще ну, не реагируют Еще раз говорим о том, что идет формирование гражданского общества И сбор подписей это такой же самый инструмент Может быть он менее... А, а гражданское общество, какой смысл вы вкладываете вот в это? Гражданское поведение? общество, ну смотрите Гражданское общество это когда люди хотят менять ситуацию Когда, когда, когда люди, идут, люди идут... Если да. что-то не нравится они предпринимают какие-нибудь действия, чтобы это изменить. Можно критиковать власть дома на кухне, а можно критиковать здесь, на улице, с флагом. Если критикуешь ее дома, то, ну, просидишь ты там дома. Ну, а санкционированные критика власти — это... Это, это, лишь, это о чем? Это лишь первичный э, этап формирования гражданского общества. Дальше, когда гражданское общество будет сформировано, и на санкционированные, не на санкционированные э, протесты выйдут будет ну, такое огромное количество людей, что, извините, у меня в пазиках не останется места, тогда уже можно говорить о реальных, конкретных действиях. Спасибо, ребята. Какой у Здравствуйте. С формой агентства «Ледокол». Какую организацию представляете? Объединенные коммунистические фарты. Цели и задачи? Цели и задачи чего? Вашей организации. Знаете, я сейчас очень занят здесь митинг. Не, сейчас нет да, ответов. Простите, давайте а попозже. в нашем районе баллотируете, я за вас голосовала. Правда, правда, сейчас правда не до этого. Во-первых, слышно сейчас а будет плохо? Да нормально, у нас уже 50 человек все. Я, я, я понимаю, Но, давайте знаете, с митингом закончим с рабочей, сейчас. Рабочие на да. сегодняшний день.